Вас приветствует магазин спорта Левайк». Сегодня поговорим с вами про защиту для юных спортсменов, которые ездят на роликах и коньках. Перед вами два набора защиты, идентичные чешской фирмы Tempish для мальчиков и для девочек. Набор называется Tempish Mix Protective Gear Set. Что у нас идет в комплекте? Давайте рассмотрим сначала защиту для мальчиков. Хотя, как по мне, она универсальная. У нас идут наколенники с пластиковыми накладками. Регулируются с помощью резинок. Впереди у нас есть липучка, которая поможет отрегулировать правильно по размеру и будет фиксироваться правильно на колени. Защита на локте, идентичная защита на колене, тоже выполнена на резинках, впереди липучка. И последний предмет нашей защиты – это защита на запястье. При падении на руки ваш ребенок не поцарапается, не повредит руки и максимально защитит в запястье ребенка. Одевается очень просто, легко, регулируется также с помощью липучек. Покажу вам, как выглядит защита, такая же для девочек. В наборе идет на коленники, также регулируется с помощью липучки, которая впереди. Защита на локти. Внутри они все мягкие, с пеной. Впереди у всех обязательно есть пластик. Защита очень компактная. И третий предмет нашего набора – это защита запястья. Красиво сделана, она тоже идет с пластиком. Выбирайте правильный размер защиты. Она есть в, нескольких, в размерной сетке, такой как XS, S и M. На сайте у нас представлена статья и таблица размерная, по которой вы сможете правильно подобрать защиту. А также наш менеджер обязательно вас проконсультирует. Подписывайтесь на наш канал. У нас будет много обзоров про товары, которые продаются на нашем сайте. Мы расскажем про то, действительно, насколько качественно и хорошо они сделаны. И порекомендуем, что именно для вас нужно. Дабью